И значок, всем здорово, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Майнкрафт. Ты Загружаем, загружается, грузится. Ой, Точно. А я же поспал тут, что? проснулся. Ради этого майна. Ради сегодняшнего дня вообще проснулся. Я ради чего. Не открыл окно. Вот ну, куда сейчас версии версии кмитс ну я его демон слейер. охотник на демонов ладно входим в игру тогда с этой версии будем играть блин отменить я хочу как моды всякие там one block МС, Майнкрафт, Ванблок, ну, не ну, у меня нету ребят, с которыми можно было бы на Ванблок забираться, и, ну, нет у меня ребят, друзей знакомых, которые в Майнкрафт вот так себе скачали бы, установили бы, и все нет у меня друзей, короче, по Майнкрафту нету. Загружается, загружается, грузится, грузится, грузится, грузится, грузится, грузится, грузится, грузится. Комплейт дипскан. <coughs> Самое главное, чтобы не Deep дипскан. Ладно, сейчас Ай, приду, вернусь скоро. Примут я. Пошел на кухню, пойдем что-нибудь. Поищу, что поесть. О, уже грузится. Ну ладно, как грузится. Так, нет, то, то нет, то нет, тут нет, то нет, тут нет, то нет, то нет, то нет. Я помню, я вчера его стал на зарядку, это сто процентов, его помню. Так, пока ждите, пока загрузится, я на кухню пожалуй, бегу, пока что и тебе кофе налить, потому что я даже вообще не запахнул, не пил кофе, не чай. Нет. Где мой телефон? Так, это 80 рублей, которые у меня были в кармане. Какого-то перепугу-пугу-пугу. Не, ну я вчера не выходил из дома, поэтому я вон дома, сто процентов. Ребятки, извините, извините, извините меня, да. я просто на кухню пошел чай чай. Будет видео, видео, остальное будет без звуков, без моих комментариев, потому что демон ну, Вот, ну как всегда, как любое такое игровое видео, оно будет без моих комментариев, поэтому синглплеер мультиплеер модс опtions они слея мне нужен сервер uh, выйти из игры ладно синглплеер <coughs> выживание новый мир world yeah. мог создать новый мир ага. мир демонов. <связывая> <связывая> миры использующие экспериментальный настройки не поддержит ну приступить в этом мире используются экспериментальные устройства которые в будущем могут быть могут не быть применены к обычному майнкрафту вот собственно и все оно помнишь про его вот он а. чай за можно пить уже или кофе себе mm -hmm. надевать как я обычно это делаю лучше вот, так чуть так так, так. Раз, ну как всегда хотите на ВСАВСДА и прыгать пробел на спейс над нажимать ага Не, я посмотрю, кто я сейчас. А, я сейчас этот, блин. Посмотрите вокруг, при помощи мыши. Ну, тут... О. Не прогрузишься, в мир. Это очень большая опасность, вообще. -то. Я загрузился в каменном биоме. Так, нет. Мне не камень вообще не нужен сейчас. Мне нужна. Лет. Так, что а их кто? Ой, ай. Я человек или я демон? Вот странное дело. Кто этой игры? Человек или дьяволь, а? О, Лава? 4 выпадает нажмите ее е, сюда идет на создание верстачок создаем опять же верстачок на е так. блин, да я на четверку, мог вообще-то? Четыре палочки, ага. Ну, начнем выживать с вами, чё? Ребятки, начнем с вами выживать просто деревянную кирочку сделаем себе на на на на саженец березы x2 Эй, чё две березы что ли супер? и вот еще палочки палочки палочки и не нужны они ничего но пуска будут Булыжник, булыжник, булыжник, булыжник, так это каменный киркой только или деревян тоже может быть. Нет, это и деревянно может добыть. Я не знал. А я реально не знал, что это можно деревянно добывать. Калесики, калесики и красивые руки. Дворники работают. Водичка лет в любой. каменная кирочка, ну, ага, Сделать, поставить сюда и вот так на карту сделаем на э, вот так нажмем или на мэп карта вроде бы на Ну, делать, ну колесики, колесики и красивый руль, дворники работают водичка А это кто красный тут отмечен это мо слой ой сажниц берет еще один ну может быть потом в, в другом моде посадить на самом деле ну если бы я нашел там реально там нашел берется и лес то я бы на самом деле наверное бы и посадил бы его а нет так Каменная кирка добывает Камень очень быстро. <свист> <свист> Каменная кирочку, кирочку, кирочку, кирочку, кирочку, и кирочку. Раз, два, три, четыре, шесть. Ну для молодых авторов, что типа меня, там. Я не говорю в смысле про возраст. Возраст у меня вообще не главное на моем канале. Главное на моем канале это игры. Для молодых авторов типа меня, ну для которых игры, наверное, ну так скажем, реально мне игры открыли буквально открыли путь в мир ютуба и все. Мне реально игры открыли путь в мир Ютуба и все. Так что, ребятки, не расстраивайте игры, они может вам как когда-нибудь когда помогут Игры, в смысле. Открыли мне путь вход буквально сам не сам я уже вошел в мир Ютуб. В мне открывали путь, вход, такие личности знаменитые, ну, в узких кругах, в узких штанах, как Олег Брейн, Фикс Плейта. Как Даша Рейн, открывали мне путь, входу, ко входу в ютуберскую деятельность. Как Женя, к примеру, тот же самый, я помню дядя Женя. Угу. Помню я тебя, и у меня у кирки проще заканчивается, ага, ребятки. Лучше будем по, ми по минимуму, хотелось бы сказать, мне, ну, муму. По минимуму, ел использовать не получится, у меня, я вам так скажу. Для меня многие ютуберы открыли путь в, в игровую индустрию, в мир игровой. К примеру, Перпетум, Александр. Ой. Ой. Ой. Самое главное сейчас не свалиться. И все. Так, так, так. Южин, кстати, мне тоже открывал. Он первый открыватель путя мне в эту игровую индустрию. <coughs> Виндяй, не, ну это реально. Это Виндяй это легенда. Я вам так скажу. Если кто-то на Виндяй будет наступать, то Придет армия фанатов его, ну и конечно же я не приду, потому как я не особо, я даже действую не по сценарию всегда. Вот в сценарии у меня написано час найти алмазы. В кимицу ну я его, но я не ищу алмазы, я не нашел их уже день. 9.51 день. 9 9 часов утра день? Или 9 вечера? И второй уровень. Бас, и до второго докачался. Уголь. Ой, а так. Так, так, та то то так на.. Не, не карта на не карт на Джей Джорни Мэпс. Так, ну Мульти Ворлд. Так, закрытие-то. Эм, так, варианту Джорни Мэп. Has a public Discord. А, в Discordе Джорни Мэпс тут. Ага, я искал песни, группы, ого, во. вот сюда вот я бы пошел бы, но тут это, тут как бы монстр, моба, а, это темный лес ещё, Темный лес, ну ладно, пойду в темный лес, чё, чё делать-то дальше, а? Ну, я, к примеру, вот, смотрите, вот тут вот уже, ну, развился, как бы, как минимум. Дворники работают, водичка. Нет, палку так. Вот так-то, то то то то так. И наоборот, уголь сюда. Палку одну в то. Нет, сначала одну, потом попробуем вот. Сначала медь сделаем себе, а потом сделаем, ну, не меч. Потом сделаем кирочку сейчас. Так, раз, два, раз, два, три. Ну, пока у меня... Так, на Е это нужно вот факелочки сюда вставить и вот так вот. Не, на... не, наверное, надо по-другому сделать. Так, троечку надо. Вот так вот один факелочек сюда поставили. Так, где деревня? А деревушек-то нету? Эх, да... добежать до всего самому. Да. Эх, не отбегал бы я, честно говоря, отсюда, потому что тут, ну... Вот тут ресурсов немного, точнее, один уголь только, но я бы реально отсюда бы не отбегал. Как мне кажется, тут самое спокойное место, тут спокойнее, чем во всем мире. Уголь, уголь. Нет, ну пока что я вижу, конечно, что копаю где. Ай, блин, каменная кирка сломалась, ну ничего. А больше угля. Вот только. Три. Да. Четыре. Если мне не сидят демоны, то меня сидят эти. Криперы, там, эндермены. Пауки, к примеру, всякие там меня сожрут, скорее всего. А, что там еще? Валяется. Там еще. А, да, еще уголь. Так, на Е. Ну ладно, у меня сейчас 36 угля, а может быть я дотяну как-нибудь до рассвета. Как-нибудь, может, до рассвета и протяну я? говоря угля у меня да много я бы матом сказал ну конечно на ютубе нельзя материться короче дофига фига у меня дофига да у меня угля я бы тут домик себе бы сделал бы но нет я начала территорию бы территорию осветил бы тут праведника так скажем праведным светом потому что пауки тут не будут появляться зомби тут не будут появляться если я территорию освечу дворники работают водительки любят так Э, так, так, так, так. Я простой... Ага, простой NPC. Короче. Ф 10 FPS. Вы смотрите по за показателем, потому что я не смотрю за ним, бывает. <coughs> Понятно, почему у меня так отстает немножко. Ой. А тут что? За.. А, то есть, я ж тут был, я тут эти ставил, я тут ставил себе пометки, что я тут был. Тут был ванек короче. Самое главное это. Мм... Опять, блин, по-украински заговорили. Самая главная причина того, ч... от чего можно тут умереть, это пауки, это не демоны. Хотя и демоны тоже. Так это же мод охотников на демонов. Охотники на... Д... Ай, блин, крипер. Ты там сорвался. Или охотник на демонов пришел за демонами. Я еще не решил кем-нибудь быть. Охотником на демонов или демоном. Я не, реально не решил. Чем не делать? Как нибудь быть? О, снизу что-то. Ай, блин, Руи. А я думал, что, блин, а мне все заново начинает что ли? Блин. Ладно, ребятки, извиняюсь, я, ну, я вернусь к вам точнее чуть позже, потому.